Всем привет, ребят! Сегодня у нас огромная подборка самых дорогих игрушек в мире, от которых ты точно офигеешь. Я старался над созданием данного ролика, поэтому надеюсь, что вы меня поддержите большим пальцем вверх и подпишитесь на канал, если вы еще не подписаны. А также, ребят, кликайте на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. А также обязательно смотрите видео до конца. В конце у нас конкурс на 1000 рублей, и любой может поучаствовать и забрать этот приз. Ну а теперь, ребят, скорее бегите за чайком, чем-нибудь вкусненьким, и мы начинаем! Начну я, ребят, пожалуй, с такого вот ретро-форда, выполненного в атмосферном бело-голубом окрасе. Цвета были идеально подобраны, из-за чего они отлично передают всю атмосферу старых машин. Именно, знаете, здесь как нигде больше чувствуется та раритетность, те старые сборки и много-много километров, которые поддались этому Форду. Грузовик, хоть и на пульте управления, получился сильно детализированным и приятным для глаз. Мне бы такой совсем не стыдно было показать своим друзьям и поиграть им где-нибудь на улочке. Это очень быстрая и в то же время сравнительно тихая уменьшенная модель спорткара немецкой компании Mercedes-Benz и подразделение Mercedes-AMG Mercedes-AMG GT3, которая была модифицирована для дрифта. Это настоящий гоночный боец и король кольцевых трасс, представленный к выступлениям на соревнованиях, где только присутствует класс GT3. Он перенял классический дизайн сочетания серебристого и желтого цветов оригинального спорткара. Создатели этого экземпляра после первого неудачного дубля провели тщательную работу над начинкой и внешней. На первом выступлении машине явно не доставало балансировки, после чего они оснастили ее регулируемой системой рулевого управления с двухступенчатыми изменениями Акермана, уникальной подвеской, полной системой передачи на широкоподшипниках, стальной осью CVD-системы задней передачи, а также довели до ума корпус, что заметно добавило спорткару некой воздушности. В общем, работка выдалась и правда очень кропотливая. Как-то давно в Москве я был в Центральном музее вооруженных сил, и именно оттуда мне запомнился легендарный ИС-2. Когда я увидел эту миниатюрную модель, я тут же о нем вспомнил и не мог не добавить в выпуск. Что ж, ИС-2 — это советский основной и тяжелый танк периода Великой Отечественной войны. Являлся самым мощным и наиболее тяжело бронированным из советских и союзных серийных танков периода войны, и одним из сильнейших основных танков на то время в мире. В общем, реальная легенда. Кстати, если кто-то из вас тоже из Москвы или когда-нибудь там будет, обязательно загляните в музей, не пожалеете. Хм, это, наверное, самая крутая по проработке модель машины – DS-21 «Алтая» итак давайте начнем с салона погнали салон в этой крохе проработан пипец как круто думаю если сделать фотку под правильным ракурсом никто и не поймет что это не настоящий автомобиль здесь работает вся панель приборов работают поворотники которые включаются с рычага также сигнал ближний и дальний свет ну и конечно же эта машинка может заводиться с ключа зажигания у нее даже есть аварийка ну и главная изюминка это гидравлика да да друзья в этой машине есть гидравлика вот это вынос мозга да при помощи этой Гидравлики можно поднимать зад и перед машины. В общем, просто мега-крутая машинка. А здесь у меня еще одна топовая модель. Только на этот раз от японцев. Встречайте, Mazda 6 от Enze Sky Active в масштабе 1 к 16. Это седан, сделанный из красного металла, из его фишек сразу хочется отметить передний привод, открывающиеся четыре двери, капот и багажник, складывающиеся зеркала, подвижное переднее сиденье, сдвижную крышку люка и хорошо рабочую подвеску. Неплохо для игрушечной модели, не так ли? Я уже не говорю про полное соответствие реальной Mazda. Авторы огромные молодцы. Хотите узнать, что такое роскошь? Ну тогда смотрите. Представляю вашему вниманию ВАЗ-2106. Чуваки, вы только взгляните на этот красный кожаный салон. Думаю, уже по нему ясно, что тачка будет произведением искусства. Сейчас бы как сесть за руль такой, навалить громкой музычки и помчаться, куда глаза глядят. Я не могу оторвать глаз от ее синего кузова, который так привлекательно смотрится при естественном свете. У машины есть все, что только можно. Решетка, номерной знак, правда, на котором располагается надпись ⁇ Лада, но да ладно. Крайне реалистичный перед, зеркала заднего вида, дворники, фары. О цвете салона я вообще молчу. А там еще и водительская панель заделана под дерево. Руль украшен какой-то гравировкой. Есть коробка передач, датчики. Все, теперь это моя мечта.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 Вау! А дальше у меня идет крутая тачела для дрифта. Porsche 911 GT3 RS. Это самый мощный спорткар. Машина выполнена в салатовом оттенке, который смотрится очень необычно. Во время езды модели сдают характерные звуки и скажу вам так, дрифтить на ней одно удовольствие. Сам процесс происходит довольно плавно, а машинка очень податливая, быстро набирает скорость и очень уверенно чувствует себя на поворотах. Она оснащена повторяющими вид оригинального Porsche формами и светящимися фарами. Жаль, салон здесь не детализирован, так как машина позиционирует себя как вариант для дрифта, и лишний вес или какая-то лишняя навороченность ей только помешает. Так что в самом салоне располагаются лишь провода. Скошенные углы бамперов увеличивают дорожный просвет на уровне колес для уверенного преодоления препятствий. А обвес из литого черного материала защищает кузов от попадания осколков камней и царапин. И нет, я сейчас не читаю вам описание реальной машины. Это то, что относится непосредственно к этому Suzuki Джимни. Легко узнаваемые круглые светодиодные фары, крутая детализация салона, очень продуманная и качественная подвеска. Буквально вот все, к чему здесь не прикоснешься, все налито качеством и уверенностью. Обожаю такие работы. Особенно приятно наблюдать за подобными готовыми проектами, в которых тупо не к чему придраться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 Внешний вид тоже подвергся изменениям. Здесь был добавлен увесистый спойлер, красивые диски, мощные выхлопные трубы с приятным для ушей звуком, а также жесткая подвеска, способствующая лучшему дрифту. Во время движения колеса тоже по-особому двигаются, что позволяет делать изумительные трюки. Тачка, кроме всего, может развивать довольно большую скорость и хорошо себе показывать в драк рейсинге. Вольво. Именно эту марку обожает автор следующего ролика, потому что что-то да надоумило его создать грузовик именно от этих ребят. Не знаю, какими именно источниками он пользовался, но определенно получилось что-то сногсшибательное. Хоть грузовик и не может похвастаться каким-то обширным выбором возможностей, как некоторые другие модели, зато он идеально стоит на дороге и не менее хорошо выглядит. В него напичканы всякие амортизаторы, всякие продвинутые мосты. Не буду говорить, чтобы не забивать этим голову. В общем, просто понимайте, что управлять им можно было бы по-любому бездорожью, но использовать по назначению само собой. Следующий автомобиль в простонародье именуется «буханкой». Ульяновские конструкторы создали единственную в мире машину вагонной компоновки, малой грузоподъемности и повышенной проходимости. Уже догадались, что я сейчас покажу? О да, это УАЗ-452! Такой яркий, желтый, красотища! УАЗик, как в принципе и все машинки из сегодняшнего видео, может удивить не только своим внешним видом, но и внутренним обустройством. Салон здесь детализирован, но, так сказать, минималистично. Черное сиденье, водительское место, оснащенное большим тонким рулем, коробкой передачи и всеразличными датчиками. В принципе, ничего лишнего. Может быть это мелочь, но лично я обратил внимание и на то, что здесь есть ручки, которые должны открывать окна и двери. Мне кажется очень круто, что авторы так поработали над машинкой. А зацените, как детализировано дно. Тут вам даже и колесо запасное добавили. Ммм, далее у нас настоящий итальянец. Это моделька крохотного Fiat 126P. Мотор в этой машине расположен сзади, моторчик небольшой, но в целом для этой машины его хватает. Как и у всех моделек из этого списка, мотор проработан очень круто. Думаю, если бы производители сделали модель Жиги из какой-то деревни, тогда бы даже на моторе была куча мусора и масла, а вместо предохранителей копейки. Ну ладно, сейчас у нас Фиат. Итак, в отличие от всех моделей, здесь есть поворотники и аварийка, ну а также работает звук двигателя, и даже опускаются стекла и открывается форточка в дверях. Просто крутяк! Ну и конечно же есть фары, подсветка, приборки и наша любимая бибиколка. А теперь, народ, я покажу вам наш родной грузовик. Это ЗИЗ-151 – советский среднетонажный грузовой автомобиль повышенной проходимости, производившийся в 1948-1958 годах на московском автозаводе имени Сталина. Интересный факт – так как 26 июня 1956 года завод получил имя Лихачева, то и автомобиль был переименован в зил 151 Всего было выпущено 150 тысяч экземпляров, всех модификаций. Однако модель была далеко не идеальной. Трехосный ЗИС-151 через год после начала производства, во время длительного пробега по весеннему бездорожью, значительно уступал по проходимости двухосному вездеходу ГАЗ-63, которому не раз приходилось вытаскивать ЗИСы из грязи и снежного плена». Тяжелые машины с небольшими по размеру колесами и недостаточным дорожным просветом, маломощными двигателями и задними мостами с двускатной ошенковкой в среде испытателей получили прозвище «утюгов», заставляющих водителей снимать вторые скаты и толкать застрявшую машину другим автомобилем. Благо, конструкция специальных задних бамперов это позволяла. Но, несмотря на все это, мне тачка кажется приемлемой. По крайней мере, вот эта вот игрушечная. Выглядит она уверенно. Смотрю я, как какая-то машинка выползает из горизонта. Думаю, а что это вообще такое? Сперва показалось что-то советское, потом современное, но, к счастью, когда она подъехала поближе, до меня дошло. Это Honda СРВ. Правда, какая-то старенькая. Я вот, кстати, подумал, а о чем это вообще может говорить? Ну, что модель не новая. То ли автор так долго ее делал, что прошло целое поколение, то ли он просто любит более старые модели или отдает дань прошлому, в любом случае тачка получилась годной, красивой, эффективной на дороге, необычной. На выставках такой винтажной работе не было бы цены, мне кажется. А это гигантский бульдозер с деталек Лего, построенный в масштабе 1 к 18. Он имеет дистанционное удобнейшее управление, 6 моторов, автоматизированные механизмы и многое-многое другое. Настолько много фишек, что об этой игрушке можно делать буквально отдельный ролик. Бульдозер, что не свойственно многим моделям, легко может быть разобран самим человеком. Он запросто разделяется на части. Это было предусмотрено для простоты его эксплуатации. Идеально соблюденные правила в построении колес создали из него какого-то монстра проходимости. А в совокупности с гусеничным ходом ему просто не стало равных в этом деле. Следующий экземпляр заслуживает не меньшего внимания. Хотя так можно сказать про каждую модель из сегодняшнего выпуска. Здесь у меня Rolls-Royce Cullinan, ручную сборки в масштабе 1 к 8. Это самая дорогая игрушечная модель автомобиля в мире. Желающим приобрести такую в свою коллекцию придется заплатить от 17 до 27 тысяч долларов, в зависимости от сборки. За сравнимую цену в США можно купить настоящую Toyota Corolla. Машинка состоит более чем из тысячи элементов, а на ее сборку требуется 450 человек. Часов. Фирма Rolls-Royce сравнивает масштабную модель Coulinan с произведением искусства и заявляет, что игрушечную копию собирают, красят и полируют вручную, почти как настоящий кроссовер, от чего и стоит она как настоящая. Кроме того, при покупке более дорогой версии заказчик может самостоятельно выбрать цвет кузова и интерьера из 40 тысяч оттенков изменить вид салона а также фактуру прострочки кожаных кресел максимальная детализация касается не только кузова и салона в сердце машины размещена точная копия 6 75 литрового мотора v12 из дверей можно достать зонтики а диодная подсветка фары фонарей соответствует настоящему кулинан следующей моделью в моем выпуске станет Бентли. только это непривычная всем машина а та которая имеет несколько отличающих ее от других функций я в первую очередь говорю о выдвижном моторе. Машина приобрела просто изумительный звук двигателя, способный привлечь к себе внимание даже на большом расстоянии. Кроме того, чего стоят одни воздухозаборники? Это же просто сказка! К этому добавляются затемненные фары и элегантный спойлер. Диски и подвеска тоже были изменены автором этой идеи. Он сделал их в черной глянцевой расцветке и с некоторыми дополнительными декоративными элементами. В общем, выдержал все как надо и создал очень стильный вариант, на который невозможно не обратить внимания. Теперь пришло время показать вам еще один не менее крутой бигфут, под кодовым названием «Копатель могил». Внешний вид соответствует его имени, все выглядит очень стильно и красиво. Такая машинка точно не останется без зрительского внимания. Чего только стоит один рев мотора, вы только послушайте. Ух, хашмурашки по коже побежали. В целом весит такой бигфут немало, около 90 фунтов. Судя по восторженной реакции владельца, управлять таким монстром – сплошное удовольствие. Теперь я предлагаю нам оставить тему мощных тяжелых машин и перейти к чему-то более легкому, однако по-прежнему очень крутому. Это небезызвестный УАЗ 469 – советский грузопассажирский автомобиль повышенной проходимости, который выпускался на Ульяновском заводе. Серийный выпуск был начат в далеком-далеком 1972 году. Прошло уже почти 50 лет, вы только представьте. И все равно остаются давние поклонники этой модели, которые вдохновляются ей и решают воплотить ее в жизнь. У ребят получился очень красивый, очень аккуратный УАЗ, который даже можно назвать коллекционным. Все так четко, без зазоринок. Ну, глаз радуется. Воу, воу далее у нас еще один очень крутой Америкос. Ну, очень, просто нет слов. Это модель тягача Dodge 600. В этой модели также есть цепка, благодаря которой он может за собой тянуть два больших прицепа. Напомню, что это не огромный тягач, а простой пикап с очень мощным двиглом. Моделька не отличается качеством проработки, но она берет свои идеи. Все два прицепа подключаются к пикапу, после чего у них появляется электричество и работают поворотники, стоп-сигналы и тормоза. Пикап сделан очень прикольно в красивой зеленой раскраске. Думаю, такая моделька может стать просто пипец каким крутым подарком для дальнобойщика. Смотря на предыдущие машины, я сразу представлял пустыни и плохие местности. Но при первой, при самой-самой первой же секундочке, что я взглянул на этот рейндж-ровер, я моментально представил успешного человека внутри и современный город. Вот так вот работают ассоциации. Хотя, что я вообще несу? Просто машина реально выглядит современной и очень красивой, но это глупо отрицать. Внутри нее расположили игрушечного человечка, окрасили тачку в черный блестящий цвет и сделали рабочие фары с иными приколюхами. Одним словом, запарились над деталями и проделали реально стоящую внимание работу. Получилось, что получилось. Просто давайте вместе еще немного посмотрим на этого красавца.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 все, кто увлекаются машинами, знают, что это за прекрасный трак. Машинка получилась в масштабе 1 к 4, то есть довольно-таки большой. Она способна перевозить реально большие по соотношению к себе веса и ни капли не напрягаться. Все дело в том, что авторы снабдили ее мощнейшим движком, рассчитанным на высокие нагрузки. Сделали сканию в красном цвете с белыми полосками. Аккуратно детализировали колеса, уделив внимание дискам. Придумали светящиеся фары, нацепили клевые наклейки и получили вот это чудо рукоделия. Трак выдался реально клевым и наверняка уже не раз побывал на выставках подобных машин. На очереди у нас еще один советский танк, правда его название мне почему-то в голову не приходит. То ли я впервые его вижу, то ли просто не знаю. Опять же, обращаюсь к тем, кто шарит. Обязательно напишите в комменты, если знаете, как он называется. Я, как и многие другие зрители, буду очень признателен. Поэтому пока предлагаю просто насладиться его внешним видом. Сбоку вон авторы написали фразу «бей», установили в танк относительно короткое дуло, но достаточно компактный и в то же время навороченный корпус. Со стороны это выглядит очень интересно и необычно. Лично мне понравилось. А вы тоже, когда слышите словосочетание «школьный автобус», сразу же вспоминаете именно эти «желтые» модели из американских фильмов? Да по-любому мы не одни такие! Автор следующего проекта, видимо, подумал, что было бы круто реализовать этот автобус с широченными здоровыми колесами. Создать не просто транспорт для перевозки детишек, а полноценный внедорожник, способный удивлять всех своих зрителей. И, как мы видим, у него это шикарно получилось. Сам корпус автобуса идеально повторяет все главные черты из фильмов и сериалов, а изумительная амортизация, подвеска и огромные колеса лишь добавляют ему крутизны и проходимости.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 Машинка с первого взгляда приковывает к себе внимание. У нее просто потрясающий насыщенно вишневая окрас, который красиво переливается на солнце. Здесь можно заглянуть под капот. Правда, там нет ничего интересного, кроме проводов и всякой такой штуки. Но все равно ведь клево, что имеется такая возможность. Игрушка довольно внушительная в размерах. Ее оснастили боковыми зеркалами, дворниками, высокими выхлопными трубами, выставленными на с топливными баками. Короче, точно ничем не обделили. Все смотрится очень эффектно. Тягач получился мощным, нечего добавить. Воу, а это у нас самый настоящий американец, которому не страшны никакие изменения окружающей среды. Вы только посмотрите, как легко и непринужденно он спустился с песочной горки, несколько раз перевернулся, встал на колеса, отряхнулся и поехал дальше по своим делам. Ну разве не круто? Это какой-то Джейсон Стэтхэм мира машин, не иначе. К тому же у тачки топовый разноцветный такой градиентный окрас, легкое управление и довольно впечатляющие характеристики. Одним словом, машина хороша. Управлять такой одно удовольствие. Особенно если выехал на природу, и рядом имеются всякие горки и неровности. На этой местности она чувствует себя как рыба в воде. А это выставочная модель Mercedes-Benz W126-560S и L. Ее создатели определенно заслужили огромного уважения за столь четкую и детализированную работу. Каждый элемент в этой машинке совпадает с оригиналом и передает атмосферу этого Мерса. В ней даже продуман салон. Всякие ручник, коробка передач и тому подобные элементы присутствуют. При желании можно даже открыть капот и посмотреть, что находится внутри. Багажник, кстати, у нее тоже открывается. Тачка очень крутая. Будь такая в продаже, я бы Сразу ее купил ну и последний на сегодня грузовик носит название z 3, 3 является еще одним представителем наших друзей из германии mercedes данная модель в точности повторяет оригинал 2018 года выпуска сделали ее в монотонном сером окрасе снабдили красивой подсветкой и шикарной проходимостью амортизация здесь работает получше чем во многих реальных машинах я вам так скажу Хоть грузоподъемности игрушкой не выделяется, зато на ней реально можно даже и погонять. Наверное, это такой, знаете, больше межгородской вариант, который быстро и качественно может доставить груз. В любом случае, лишь за внешний вид я бы уже поставил ему лайк.